Всем привет! С вами снова я, Тилька, и сегодня со мной Рина. Привет! Как вы думаете, что мы будем сегодня снимать? Интересно, что же, что же, что же? Ты-то знаешь, так что <с давай, введи в курс дела. Сегодня мы будем с Тильняшкой обмениваться жизнями, то есть она проживет целый день моей жизнью, а я целый день проживу ее жизнью. Мне вот прям интересно, что же из этого получится. Но перед тем, как мы начнем, подписывайтесь на наши каналы, на Рины и на мой, ставьте лайки, а мы поехали! Давай, давай, давай мы перемотаем, короче, я посплю часочек и потом это. Да. Давай. Все должно быть натурально, давай. Выключи его, ну пожалуйста. Чуть лень, что чтобы выключить. Он выключился. Все, можно дальше поспать. Никто не узнает из-за Нет, нет, нет, нет, все узнаем. Я снимаю. <reviewers> <fuel discussion> <ards> да заткнись ты! Заткнись, придоль. Заткнись, демон включается. Все. Все, я буду делать, что, что то там под кроватью делал, но на самом деле я буду спать. Так как Рина проснулась в 9 утра, то неудивительно, что она лежит и нежится в кроватке. Первый пункт это время ухода за кожей, очищение щеточкой, тонер, маска для лица, увлажняющий крем, патча для глаз. Знаете, я бы сказала в жопу красоту и пошла бы дальше спать. Стою я в 9 утра. Тебе повезло, сейчас я не бегаю по утрам. О да. О, да. Я посмотрела прошлое видео тельняшки и безумно боялась, что мне придется бегать, потому что бегать я ненавижу больше, чем все в этой жизни Я пью кофе с молоком без сахара Пам -пам -пам. Я не могу пить кофе И потом минут через 10 пью лимонный сок с водой Надо все такой же купить Следующая там урины тонеры, я так понимаю, это наносится на ватный диск и протирается лицо. Ну, маски для лица я тоже себе делаю, так что, в принципе, тут ничего такого особенного нет. Я нанесла эту маску, теперь мне нужно подождать сколько? Минут 15. Поэтому мне нужно как-то 15 минут не заснуть, потому что я до сих пор хочу еще спать. Вот, поэтому я пойду поиграю в Nintendo 10-15 минут. Просто привет кофе с утра на холодный желудок. Спасибо, Наташа. Надеюсь, тебе там тоже хорошо было в 7 утра вставать. Я так обрадовалась, когда мне не нужно было вставать в 7, а нужно было вставать в 9, и можно было выспаться. Но вот все, что было после вставать в 9, пока мне не очень нравится. Хотя я уже сделала воду с лимоном, и я жду, когда... Пройдет 10 минут, и я смогу попить нормально воды с лимоном, а не просто кофе. Все, пришло 15 минут, и я снимаю маску. Какая она влажненькая. Дальше Ирина использует увлажняющий крем для лица. Это у нее какой-то морковный Он, наверное, будет сейчас рыжий. Цвета детской неожиданности, я бы сказала. фу. Какая-то у них форма непонятная, я не понимаю, как их клеить Ну, пусть будет лучше вот так вот Сейчас по утрам я делаю себе масочки для лица, губ, патчи, руки, а еще не забудь почистить зубки Сначала сделаем маску на лицо Ай! А я Наташа отправила всего лишь одну маску, я же не знала, что она маньячит по маскам я я, я, я, я, я запуталась Просто спа для рук с пораньше. Ну, Наташа какими вещами-то увлекается. В общем, я закончила со всеми утренними процедурами, оставила только патчи, это нужно перед макияжем, но я надеюсь, макияж будет. Итак, следующий наш пункт на сегодняшний день, это цифра 2. И она очень большая. Эм... Надеюсь, ты готова к тренировке, но для начала нужно выпить протеиновый коктейль. Один банан, стакан молока и скуп протеина. 100 приседаний, 2 минуты планки, 10 минут растяжки. У меня даже дома банана нет. Это мне сейчас еще надо идти в магазин за бананом. Да, получается? Я уже переоделась в одежду, которая дала мне Ирина для спортивной тренировки. И, как тут сказано, мне нужно сделать сначала протеиновый коктейль, а потом всем этим бурлить, приседая, делая планку и делая, собственно, растяжку дурацкий банан попал мне в глаз так я его нарезаю вот так кидаю вот сюда в шейк молоко скуб протеина кстати пахнет ванилью что ли блин фу, ну такое Какой порошок фу, воняет не очень когда его много мне не нравится Мне не нравится эта баночка. Сегодня тебя ждет мой любимый завтрак с детства. Манка! Ду -ду -ду. Короче, я ее растворила там, кажется. Она исчезла, так и должно быть. Google говорит, надо мешать венчиком. Google плохого не посоветует. Только забыл написать, сколько это делать надо по времени. Это очень плохо. Ну, у меня как бы без комочков получилось. Наташа, прости. Я лучше буду голодной утром. Не могу. Простите. Теперь это нужно выпить, как завещала Рина вот в этой бумажечке. Знаете, не так уж и плохо. Так, нам нужно сделать 100 приседаний. Окей, будем пить и делать одновременно приседания. Не хочу. <музыка> Иди... сядь! Давай скажи, что минута уже прошла. Блин, давай ты справишься только. Я хочу пукнуть. Поднимай свою жопу, не опускать. Четыре, три, два, один. Я вся вспотела. Через 30 минут, 40 минут я делаю зарядку. Приседание 20 раз, три подхода. Пресс 20 раз, два, три подхода. Прыжки на скакалке хотя бы сто раз. А у меня скакалки нету. Нормальная скакалка. Кто сказал, что невидимая скакалка, не скакалка. На завтрак я обычно ем кубики сыра, куриное филе и йогурт. В принципе, нормальный завтрак. И четвертый пункт. В одиннадцать время сделать макияж. Сегодня очень лайтовый день, поэтому макияж минимальный. В косметичке косметика, которую я использую каждый день. Берем тональник, который мне Рина дала. И тут, я думаю, сейчас будет очень смешно, потому что я думаю, что это не мой тон. Я достаточно бледная. Я сейчас буду миссис желтая тилька. Теперь мы будем наносить вот этот тинт для глаз, чупа-чупс. Дальше я себе сделаю румяна и губы. Это моя одежда на день. Вот это вот одежда Тильки на день. А, а, а, Даю тебе мои развратные шортики, в которых частенько хожу гулять. Надеюсь, все будет в пору. Я тоже надеюсь, что все будет в пору, потому что... Стилька очень худая. А если для нее эти шортики развратные, на мне они, скорее всего, будут выглядеть еще более развратно. А оно вообще что-нибудь прикрывает? В 12 нужно перекусить. Съешь протеиновый батончик. Вот это мне нравится. Человек, который постоянно жрет. Слушайте, мне реально понравился этот батончик. Мне даже готова такие, знаете, сама себе домой брать, потому что это вкусно. Не очень сладко, не безвкусно. Прям офигенно. Вот это номер 6 макияжик, уху, я ждала макияж, я выбрала вот такой макияж, он такой светло-розовый со стрелками ну что же, время шестого э, пункта нашего сегодняшнего дня, живем как Рина и тут сказано, что в 13.00 помады сами себя не протестируют, попробуй их все выбери самую лучшую и расскажи про нее в инстаграм, тут конечно много помад, и я так понимаю, Рина всех на губах не тестирует за раз поэтому я сейчас сделаю как там говорится, Свочи на руках, и потом вам покажу Свочи. <му> так, пока я выкладываю и отмечаю Рину в сторис, я предлагаю вам перенестись и посмотреть, что же там делает Рина. Седьмым номером конвертик. Я очень люблю конвертики и хочу посмотреть, что там находится. Если погода хорошая, я иду в парк, беру в прокат велосипед и катаюсь. Хорошо провести время. Не хочу на него садиться, потому что я боюсь, что я с него упаду. Если вдруг собираетесь кататься на велосипедах, запомните, вот такие вот шорты не самая удачная идея. Я не люблю готовить суп, но я очень люблю его есть. Обычно хожу в муму или обед-буфет, смотря что ближе находится. Это твоя одежда на сегодня. Я пришла уже в муму и взяла суп. Ну, время не сказала, какой суп, поэтому я взяла Bosch. Типичный Bosch. Как бы ничего такого специфичного, но мне нравится Bosch в вкуснее. он вкусный. Время обедать, время обедать, время обедать. Вот заказ в Макдаке. Биг одна штука, чизбургер одна штука, креветки три штуки, наггетсы шесть штук и кола без льда. Все это я кушаю за раз. Это как в фильме «Автострада 60», где чуваку расставили целую кучу еды, и он ее вот так вот по очереди, по очереди съел. Можно принимать ставки. В общем, я доедаю чизбургеры. Что-то мне подсказывает, что через пару часов я захочу снова есть, потому что я вообще не позавтракала. Мы покушали, и я уже достала номер 8 пункт. И тут написано, в 16.00 нужны новые фотографии в Инстаграм. Обязательно сделай штук 15, чтобы потом надолго хватило. Я, если честно, уже ничему не удивлюсь после развратных шортиков и манной каши, но детская сосочка, детская сосочка, серьезно? Я очень люблю играть, особенно в Sims 4. Твое задание создать персонажа, отправить его в мир иной, оригинальным способом. Не забудь снять это. Ахахаха. Видите, секси шортики развратные. У меня тут игра лагает немножечко, я ее просто по-пиратски скачала. Но ничего, нормально, для одного раза пойдет Короче, это какая-то бесполезная тема Она уже двое суток находится в пустой комнате и ничего не происходит, все просто красненькое и все Я только что вернулась домой И на меня как бы залетла шанса <плес> Ты сегодня очень неуклюжая малышка Девятый пункт, ужин Я так, конечно, не каждый день питаюсь Но раз в неделю люблю взять ведро острых крыльев с с соусом. И весь вечер есть его за просмотром фильма. Посмотри автострата 60. Ну что же, мне пришли уже крылышки, которые я заказала. Острые из KFC. Тут картошка и соус терияйки, как просила Рина. Ну и, конечно же, я включаю трассу 60. И буду ее смотреть. Честно, я правда не знаю, что это за фильм. Я посмотрела трассу 60», и меня очень сильно удивило то, что там есть актеры из фильма «Назад в будущее». И, наверное, из-за этого мне было приятно смотреть этот фильм. У меня остался последний мешочек, и давайте его откроем. Оооо, какой милый котик с рыбкой. Вечером я пью чай без сахара с конфетками и смотрю сериал «Оранжевый хит сезона». Сейчас мы этим заявляемся. 22:00. Я ложусь спать, но перед этим пью ромашковый чай и медитирую. Мне реально ромашковый чай напоминает вот эту настойку, которой я полоскаю свое горло во время болезни. Как как вообще медитирую? В фильмах они делают это так. Знаешь, что буду делать? Диафрагму раскрой. Смотри, сейчас. <звы> я прям чувствую. Ничего. Я не знаю, помогает ли медитация. Я такую практику не... не делаю. Поэтому я просто предпочитаю ночью спать, ребятушки. И вам советую тоже спокойной ночи. Все. Гудбай, Америка, бой. Я буду ставку. Ну, давай ты начнешь, ты как гость. Расскажи. Мои впечатления. Мои да, впечатления. Ну, на самом деле, спасибо за кофе с утречка. Пожалуйста. Это все лиса Это боль. Кофе это боль. И потом. Благодаря тебе я научилась делать манку Я первый раз в жизни варила манную О, кашу Это так и мило Я его, конечно, не съела, но... Ну и каково тебе было прожить мой день как ощущение? Слушай, мне определенно понравилось то, что ты постоянно кушаешь Я люблю покушать Еще мне, конечно же, очень запомнилась тренировка Растяжка и планка, после которой мне до сих пор ломит спину и тянет поясницу ну, хорошо, хорошо. В общем, ребята, как вам это видео? Обязательно пишите ваше мнение в комментарии, потому что нам с Ириной хочется об этом узнать Ну а вы подписывайтесь на наш канал и подписывайтесь на инстаграм, мы вас будем там очень-очень ждать И лайкать ваши комментарии, Alright. если вы их будете писать Главное, пишите их, а не будет комментариев, не будет лайков С вами была я, Тилька и Ирина Всем пока!